А сейчас мы находимся на поле китайца Паша, который нас сюда привез. Потом сам себе начинает ферму, открыл, там технику купили, землю взял. И пицца сердца побеждает на дикое полон. Вступая в ряды регистрового сурийского казачества на животворящем кресте святому Иван Лип Клинус. Люба Казакова! Любовь, Лева! Не понимаю, что такого в этом месте, что здесь все такие классные? Тут она работает, тут она работает. С утра, это поздно вечера потери, сейчас покрыть все это. работает. утра Да, только так. А лягушек работать ничего не будет. Где-то здесь они нам предлагают. для них. утра, считайте, вот туда вся низина. Все, болото ваше. Лягушек разводить. Здесь бабушка, там моя комната. Твои а несколько детей надо да, на одной кровати? По двое. По двое? Один раз тут э, кто-то капнул, якобы они у меня сидят в холоде. Ну, uh -huh. кто-то не видел, не обращая внимания на мою печку. У меня не топится печка. При том, когда я стояла на этом учете, ни один не приехал, не предложил мне помощь, ни один помощи у нашего государства, чтобы выпросить такое чувство, что мы, когда к ним идем, что мы просим с ихнего кармана. Ну, здесь вот у нас зал. У нас 1600. Вот, на четверых я получила 1600 к школе помощь. Все было вот единовременно, больше ничего. Из чего состоит ваш... Uh, бюджет. Вообще, какой вы трасси? От 4 до 6 тысяч uh, элементов. Это муж, муж, бывший муж выплачет. Так. Ну Получается, пол зарплате моей. Половину удержит по исполнительному листу. Это долг за ЖКХ? За ЖКХ, да. Так. Даже не делают скидок. Многодетная, без разницы. Ну вот, мамина пенсия. 1400 за то, что по уходу мы угу. оформили на среднего сына. И 14 с лишним. Это в общей сложности маме на пенсия 16 тысяч. 20 тысяч mm. на девятерых человек получается, ну, получается да? Mm. Ну, на восьмерых, один в армии. Да. Вы ему, наверное, помогаете как-то? Ну, конечно. Каждый месяц не получается. Но раз в три месяца мы все равно собираем ему небольшую посылочку. То есть 2 200 на человека в месяц. Mm. Вообще mm. всего да. получается. Да тысяч восемь уходит на продукты, тысячи uh четыре -huh. я трачу на одежду детям, тысяча uh -huh. в месяц за свет, две уходит на газ. Вы на такую АРАУ вообще не думали получить какой-то вот, дальневосточный гектар? Вы можете 9 гектар получить? Значит? На это, во-первых, нужны вложения, как бы, ну, чтобы, нужно да, нужно сначала вложить. Надо иметь какую-нибудь технику. В аренду брать технику, это тоже все дорого. Не с чего, раскрутиться, не с чего. Я угу. бы это раньше, да, держала коров, держала все. Если бы вам кто-то помог, скажем, возделать этот гектар, вы бы в это ввязались? Конечно. Да, и у меня была, я ну, мне как бы была мысль, думала, что если у меня получится взять кредит, ну получается, я вот через сельхозбанк угу. попыталась взять, но ну, я много -то... А, то есть вы пытались уже? Да, я пыталась, угу. мне сказали сразу, вы не платье уже способная. <связь> <связь> О, молчи. Вот мой огород, получается. Я сказала молчи. Это Танька, иди стять за него, чтобы он не вырвался. Не дай боже. <соспит> да тихо вы, тихо. <соспит> вот здесь у нас была капуста. Зад огорода у меня были кабачки и тыква. Вы вот вы же не соседский. Но вы же не а... <соспит> среднестатистическая семья еврейской автономной области, правда? Вообще, я признана малоимущей семьей. Мне кажется, что вот для таких семей гектар — это отличный инструмент. Она его возьмет, засадит, но у нее как минимум уже, там, я не знаю, на картошку ей не нужно будет тратиться, да. на там, морковку ей не нужно будет тратиться. С, с этой точки зрения, я лично о гектаре не думал, потому что это способ, возможно, улучшить благосостояние тех, кому действительно сейчас тяжело живется. Это серьезная проблема и для этой области, и для других областей Дальнего Востока, и вообще для страны. Потому что людей — это не, у, не уникальная ситуация, к сожалению. Просто вот она, один раз она опустит руки и запьет, угу. э, и, и все, все, и все, да. конец. Это не благотворительность. Вернее, это умная благотворительность. Потому что это благотворительность, которая... Ты не просто даешь деньги человеку, чтобы он выжил. Вот не знаешь рыбу, об... не давать, а, а удочку. Конечно, ну, да, да. ты ему даешь гектар и даешь ему возможность этот гектар а, возделать, чтобы спасти себя, свою семью, чтобы выжить, чтобы не сгинуть вообще в лето. Да, тем, тем более да? в этом случае, когда люди с самого рождения, в общем-то, они все равно с Конечно, да. Занимается. У нее есть огород. У нее нет. есть огород, она умеет это делать. Она говорит, уголь, я... она говорит, мы держали корову. То есть для них это не, не что-то новое. Это не, не просто вот, ты приходишь к человеку и говоришь, на, иди там возделывай землю. Нет, она готова это сделать. Она хотела это сделать. Да. У нее это не получилось. Очень важная вот эта история с тем, что мы должны поддерживать людей, которым тяжело. Не гнобить их, не, за... вот, не, за... не забивать их. Она говорит, вот у нас кто-то посмотрел и, и о, увидел, что у меня печка, дым из печки не шел. Я не топлю дома печь и значит, дети в холоде живут. Угу. Да, то есть они приходят, надзирают за ней, но вместо того, чтобы помочь ей, скажем, дровами для печки, они говорят, у тебя печка не работает, забрать детей. Власть, государство в этом смысле, они исполняют исключительно репрессивную функцию, а не функцию поддержки ну, каким-то образом деле, развиться, решить ну, свою вот проблему. Эта история, она э, открыла потенциал гектара какой-то другой страны, Потому что надо, вот, если научиться использовать этот гектар как как раз этот самый инструмент поддержки для таких семей, вот это было бы на самом деле очень здорово. Потому что сейчас мы всегда рассматриваем... Чаще, точнее, я думал, и вообще многие думают о гектаре, как каком-то ну, таком инвест-проекте. Да? Вот у меня вот что-то в жизни сложилось, ну, опробую-ка я еще и на Гектаре, да. А вот здесь, здесь сейчас идет совсем о другом, о том, чтобы Гектар стал социально-экономическим инструментом исправления жизни каждого какого-то конкретного семейства, которое вот попало Такую вот трудную ситуацию, но с другой стороны, рады бы все, работать. Рады работать, да. И они, они вот, не, абсолютно не деградировали, они держатся не пьют, не курят, там, и ведут вполне здоровый общественный образ жизни. Большая польза и для таких семей, и, собственно, для тех людей в нас, которые хотим взять гектар, а как бы мы понимаем, что мы столкнемся с вопросом кадрах, конечно. Чтобы мы не только могли э, обрабатывать гектар и там, на нем что-то выращивать или производить, а чтобы еще и мы могли менять жизни людей, Людей, которые живут вокруг него, рядом с ним да? в этом регионе, чтобы они могли решать свои социальные проблемы. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Дети то заберут, то отдадут, то отдадут. Ну, игрушка, как называется. Сейчас живу нормально вот с мужем. И работает, и не пьем, и, как говорится, все нормально. Забрали у меня детей, я даже не знаю, где они. Хотела их забрать трое со мной, и троих нет, не могу их найти. То бишь, сказали, что их нет вообще в городе. Пошла узнавать, и с опеки все там поувольнялись, никто, никто ничего ни о чем не знает. Затоп у нас, постоянно дому <coughs> топит нас. Никакой помощи, сколько я пыталась помощь попросить. Всегда в отказ идут. Делайте, вы купили за материнский капитал дом, делайте, что хотите, все. Первый поток у нас был вот так вот. Чесоподок. Да. Фотографии есть. Я обращалась. Я пом... выплатили нам всего лишь затопление за 13 тысяч, всего лишь. У меня трое детей. Долги не могу раздать. Муж работает, уже все на долге. Помощи реально нету никакой. Даже как сирота, даже квартиру эту не получила, даже комнату не получила. А Будь ты сирота ты? тоже? Конечно. Вы в детдоме были? Да. Вот. Сколько я пыталась, наверное, семь 76 лет бегала за этой комнатой, так и не купили. Ну, не дали. Я не знаю, куда даже биться уже. Все, у меня просто сил уже нету. Туда по мэрию, туда по мне везде отказ, отказ, отказ. Мой муж сказал, да, я согласен, даже их удочерить, заберу я ага. их. Давайте мне их тоже отказ ему. Почему? Ну, я не знаю, почему даже не сказали, почему. Ну, они как игрушки то заберут, то отдадут, заберут, то причины-то нет никакой. У нас маленький домик. Ну вот, вот такой вот маленький домик у нас получается. Тут вообще маленький. Вот здесь дети спят, здесь дети спят. Вот Мама. там маленький. Ну вот такой вот, что я смогла то и сделала. Как я только не делала ремонт, приходили, все плохо, плохо, плохо, плохо. А сколько денег вы вообще в месяц зарабатываете всей семьей? Ну, получается, я вот сижу, у нас пенсия есть по потере кормиться отца. Угу. Вот, 8. Это полутора, это 6 с копейками. Это что значит? Это детские, вот на детских сидим. Ага. Да, вот 6. Плюс 6? Да, плюс 6. И до 3, 10 990, и маленькие 200. Вот сколько в общем вы получается денег? Ой, ну это посчитать, думаю, что... да, 20, да, где-то 20. А муж ваш сколько зарабатывает? Муж, он, если от работы зарабатывает, допустим, все не доделает работу, он принесет 15, 16 000. то есть у вас 35 тысяч в месяц да. на восьмерых человек то да. Да больше, чем положено тратим. Даже занимаем занимаем соседей сейчас. Ну вот просто скажите мне, сколько вы вот на еду, сколько могу, вы тратите, сказать. сколько вы тратите на одежду, на на еду, допустим, отопление. На еду мы тратим максимум, вот, вот конкретная сумма 10, 10 копечками. Вот а что вы едите? Все едим, что позволено. нам. Ну, ну, ну. Мясо и, и колбасу покупаю, и крупы, и все. Вот это вот, ну, чтобы, ну, чтобы питаться детям тоже. Угу. Дрова, уголь. После затопления вот этот забор сами сделали, вот, купили вот, э, наняли трактор уже этот, чтобы уже сами сделали, все, нам только единственное душу граем, все, вот эти вот деньги все и выводят. Вы не размышляли о том, чтобы взять гектар и на нем что-то начать делать, который Размышляла, я тоже вот подходила насчет земли, вот это вот гектар, я тоже узнавала, и говорит, если мы вам только дадим, это только, ну, Дальше Ленин скачу, там дают леса, там, там где-то. Я вот посмотрела, на болоте дают. Он мне надо, ни на болоте тоже нет. Я не хочу на болоте. Я вот по этим землям я не понимаю. Май, это маме, мне надо. М -м -м. Вот это я. Слово «хорошее» или «удачное» здесь неправильное. Но это очень показательный пример того, как наше государство и наша власть, вместо того, чтобы спасти судьбу сразу нескольких, Детей и семьи, и женщины сделала все, чтобы эту судьбу разрушить. И вместо того, чтобы этих детей, которых у нее отняли, сохранить в семье, сохранить с мамой, государство забрало этих детей, а теперь они живут в детском доме непонятно где, и не отдает их. А вместо того, чтобы этой маме помочь с работой, с ремонтом, с жильем, с каким-то психологическим вообще устройством в жизни. Государство только требует, требует, требует, вытаскивай себя сама из ямы, вытаскивай себя сама из этого болота. И какое количество судеб таким образом рушится в нашей стране, невозможно посчитать вообще. И очень еще показательно то, что дети абсолютно счастливы, живут на пяти квадратных метрах в бедноте и э, без каких-либо перспектив, Мама плачет постоянно, а дети счастливы. Это вопрос о том, что у таких родителей нужно отнимать детей. Нет, таким родителям нужно помогать, чтобы у них не отнимали детей. Добрый, день. Добрый, день. Добрый день. Дмитрий. Ой, какой у В Пятером вы живете в этом доме? Да. Здесь мы Москве, там врачи, спят, Та же, там, когда дети... Когда здесь, вон наверху. А сколько здесь вообще квадратных метров? Ну, примерно 15 приблизительно, 15-16, где-то так. Государство дает, ладно, да? это здесь просто как бы, ну, пока, типа, времянки построил, потому что потом, фундамент-то вон есть, дом строить. А здесь государство выдает, а вон вы у нас общежитие, 9 квадратных метров на 3-4 человека. А вы собираетесь строить дом? Ну да, вон фундамент же сделал. кредит да. на фундамент много лет назад, и вот сейчас этот кредит потихоньку выплачиваем. Потому что сейчас денег у нас нет, чтобы строить дальше. У нас все уходит на, на кредит. И а держим. сколько кредит? Кредит 500 тысяч мы взяли. Сколько выплачиваете? 20 тысяч. В месяц? Да. Да, угу. муж на водоканале работает. Вот что он получает, но все уходит на кредит. А вот на то, что мы я получаю до трех лет, то и проживаем. Сколько вы в ну, ну, месяц 30 зарабатываете? 30 ну, тысяч. Вот. Ну, если Придел... хозяйство там что еще поимеем. Предел 30 тысяч. Ну, а да. траты? 20 тысяч отдается за э, кредит. Ну, ну, да. ну, остальное, вон что. Ну, я говорю, он, сейчас он э, недавно кроликов он продали тоже там, вот на днях, а две с половиной, там, еще что-то. Цыплята по весне продавали. Ну, когда, как? То есть у вас есть хозяйство. Кролики. Да, вон там. Вон. Ну, ну, начали. Сейчас покажется, можно? это, да, пожалуйста. Ради детей все их, это сам, потихоньку. Это. Вот, и стараемся хозяйство разбили, чтобы, ну, это потихоньку подниматься, чтобы была дача. Огород мы садим постоянно, свой урожай, все это, как бы, все, что было у нас. Мясо у нас как бы, вот все свое. Кролики раз, курочка раз. Ну, да, мясо, принципе, сейчас появится. поросят вырастим. Тоже самое. Все, вот, что-то вот, это уже намного уже плюс нам. Вы не теряете э, вообще настроя, по-моему, да? <связываю> ну, Но... посмотрим, может, что-нибудь. Может, что изменится по нашей стране. чуть Какие у вас вообще планы на будущее? Ну, не знаю, по весне, вот, думаю, может, еще пчел попробовать взять. Там для начала улиц, там как дело пойдет, не пойдет. А вообще, вы отсюда ехать не хотите? А куда ехать? А где лучше? Так посмотришь по телевизору, что там топит, там это... Какими-то болезни. Как бы не Не знаю, думал, конечно. А куда ехать? Мне, допустим, вот на Дальнем Востоке, мне нравится. Не знаю. Красиво. Особенно осенью вообще красота. как-то сразу стало тепло и весело на душе, потому что вроде условия те же самые. Негде жить, огромное количество детей, с работой труба, мало платят. Но будущее хоть какое-то даже в этих э, условиях есть, просто потому что люди что-то делают. Показывают своим примером, что можно выживать в этой ситуации. Разводят каких-то свиней, кур, кроликов. И кредит взяли вот на строительство. Себе дома, да, хоть фундамент построили, но надеются на то, что построят дальше больше. Надежды есть. И они этой надеждой питаются, и я уверен, все получится. Сюда? Сюда. Можно, да? Какая... Порода собачка. Давно вы здесь живете? Давно у рублей. А сколько у вас человек здесь живет? Строян, страх, один человек. Действительно. В трехкомнатной квартире 8 человек? Да. И что а у вас тут, там, ремонт? Какие у вас здесь условия? Условия? Ну, уличные условия. Воду приносим, печку топим. То есть у вас на печном отоплении? Да, уносим, приносим. А вы, может, обращались куда-то, может быть, как-то вам... Да, ну что, mm. не положено. Почему не положено? Ну, может, положено. Ну, сказали, живите. А ну не признано аварийным? Признано. То есть вы живете в аварии, жилье? У вас есть хозяйство? Есть. Земли, ни, ни, ни посадок никаких нет, никаких? нет, А почему? Где здесь хозяйство держат? А вот, не, слушайте, ну вот знаете, сейчас есть программа дальневосточный а гектар. Вы не думали взять себе по да, гектару? Что мы там делаем? На земле работать не хотели бы, да? Да нет. Дети еще маленькие. А что вообще, какие планы вы на жизнь строите? Планы же? Мы езжаем, живем, живем. Да не знаю. Какие? Вот он сейчас сколько Темир? лет? Мне 23. В 43 вы что хотели бы делать? В 43? Я свое хозяйство. Да. И свой дом. Вы же только что сказали, что не хотите ну, хозяйства. В данный момент нет. А те постарше бы, да. Но все-таки вы здесь хотите остаться? Не хотите уезжать из еврейской, да еврейской автономии? А вы были где-то еще? Кроме Биробиджана я никуда даже не ездила. Даже в Хабаровск не ездила. То есть вы всю жизнь здесь провели? Да. И нет желания, потребности? Нет. нет. Неинтересно? Понятно. Там они в маленькой комнате. Одна семья. Вторая семья там живет. По двое детей. В общем, четверо там, четверо тут. Три семьи живет вот такой. Я себя не считаю. У меня квартира вон на кладбище в городе. А вы здесь как оказались? В Ирбиджане. Как? Мы по переселению приехали в Надежде. По переселению откуда? Украины. А мы с Украины уехали из-за чего? Потому что не было жилья. И, и, и я даже очень рада, что... Вот сейчас передают по телевизору, что там творится. Я говорю, господи, как нас Бог спас. У нас здесь вообще и жилье, хотя бы хоть, и, и тишина, и не войны, и, и вообще люди такие хорошие. – То есть вы довольны тем, что вы здесь очень. имеете? – Ну, вы же сами говорите, что очень сложные условия жилья. Ну вот, я не жалуюсь, мне это наплевать, честно, пионерское говорю. Но мне жалко детей. Так вы же сказали только что, что вы очень довольны. Что вы, мне привязались? Я пытаюсь понять, что, что вы имеете в виду. Вы, вы довольны тем, я что... Я довольна, что я живу здесь. Не здесь имею в виду, а вот... Что не там. Да. как желать? вот честное слово. Вот, я вот стояла сейчас на дороге, я два часа стояла, не просто так, я уже взяла камни, думаю, если не остановиться, я уже кину, я до того просто устала. Я вот, женщина слабая, но я не слабая, я уже до того, я сильнее, мне кажется, вас всех, троих, вот сто, стоите, все на женских плечах. У меня муж метр восемьдесят, он сейчас весит больше ста, наверное, килограмм. Сейчас вот вы видите его и просто ахните, охните, это просто невыносимо. Я по уходу за ним. Я получаю 1400, я работаю 24 часа в сутки. А 1400 что вы получаете? Это по уходу за инвалидом. Угу. У Спасибо. него пенсия маленькая, 10-11 тысяч. На что вы живете? Вот на этой мы и живем. Сколько у вас в общем месяц? Ну получается 14 тысяч в общем. Плюс трое детей. Плюс трое детей. Пойдемте, приходите. Снимать ботинки? Нет, ни в коем случае дома. Бардак, проходи. Больницу привезли, не хотят ложить. Когда сдохнуты, ты Везите обратно за свой счет. Скорая в 700 рублей. В смысле, как то Вот так обыкновенно. Либо ты везешь на такси, либо ты выберешь платную скорую. А вы вообще не ходите? Он вообще. не может ходить. Хотя патронажной службы вам не занимается, нет? Никто нами не занимается. Мне единственное, сказал губернатор, я как-то пошла просить Настюму моментальную помощь, чтобы драли потому что Мне он единственное ответил, пойдите поработайте. Я с удовольствием пошла. А кто его отапит? А кто его накормил? А кто его переоденет? А он падает. Вы представьте его, 100 килограмм, мне хрупкая женщина поднять. Но мне разу не предложили какую-то помощь. Единственное, я ходила, выпросила вот памперсы, наконец-то, я выпросила и выпросила обувь. Я залезла в этом году в долг. Я взяла кредит и поставила батареи. Сколько вы взяли? 200. И как платится? Плачу с пенсии по 2000. Плачу. У нас один сотовый телефон и всю семью. У меня ребенок учится во второй смене, я не могу ей позвонить. Как она возвращается? И едет ли она в автобусе? Вошка. Ей хочется, естественно, хорошую купочку. Ей хочется красивый портфель. Но все валится, ребята. Все валится, я не знаю. Как, как так? Ну, почему меня не ух... Никто меня не хочет услышать в этом Биробиджане. мы вас слышим. Правда. Не плачется. Мне вот сейчас с вами поговорили, мне уже легче. Я очень часто говорю это и ну, много это Чет... теряюсь, правда. Часто говорю об этом, что я видел сожженные города, э, там, убитых людей. Я видел какие-то страшные ужасы, но... когда я там работал журналистом, например. Но обычная жизнь, она оказывается страшнее, чем все ужасы войны. Просто это Тихий ужас. Это он вот и есть. Этот тихий ужас. И вот правда, пытаешься понять, а что ты можешь сделать для таких людей? А что ты можешь сделать для такой ситуации? Конечно, вот оно дно. Настоящее, просто настоящее дно. И сразу, конечно, хочется помочь. Сразу, конечно, хочется вот обнять людей, которых ты видишь, и не отпускать как ты им поможешь? Денег всем дать. Денег на всех не хватит. И вообще непонятно, конечно, что делать. И тут, ну, в общем, если действовать как-то системно, пытаться всем, ты каждому уже не поможешь. Конечно, здесь нужно все переворачивать с ног на голову, и, конечно, здесь нужно и работу давать, и социальные службы какие-то э создавать. Потому что ведь не будет у людей жизни пока вот за такими вот инвалидами, за такими вот брошенными, одинокими людьми, за такими вот многодетными, за такими э сложными людьми, пока за ними не, не будет следить общество, пока им не будут помогать другие. Такие организации, видимо, тоже надо создавать. В общем, надеюсь, что с нашим приходом на эту землю здесь что-то изменится, и, таки, и такие люди, такие судьбы не будут просто пропадать. Честно, очень сложно говорить.